И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, говорил по своим делам, и тут вдруг он, знаете, пожалуйста, исцеляет меня. Люди, пожалеете. я буду за тобой приглядывать, белоголовок. Здесь выступает труппа мадам Рен. Ну да. Только для входа нужен билет. Представление-то пока не началось. Актеры просто так что-то там повторяют. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билетик? Ты же сам сказал, представления нет. Ну билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Да, один. Держи. Только не мозолим глаза. На этих ребятицах актеры жутко стесняются. Почти получилось, но. Мандибула. Ну но... и грозный устройство. Сама не знаю. Просто Я страдаю в генерической болезнью. Где тут возьмешь вдохновение? Мадам Рен, мы можем поговорить? Геральт из Риви. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но ну, надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. Я хотел бы поставить театральную пьесу Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышала о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса? И кто ее напишет? Присцилла Пьеса уже готова Это история о ведьмаке, который спасает Доплера Звучит недурно я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей и о какой-нибудь охране. Ты займешься этим? Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану... Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо. Вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках. Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы Апьеси услышал весь город, нужно поговорить с Кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. Давайте жить спокойно. Я подумала, хуже. <тасвит> <служив> <пускают> Ах, ничто не причиняет такой боли, как ж. не будет Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел, силы имеется, Элисгабл? Ведьмак против бестии и Инстинкт убийцы против первобытного безумия. Я хочу нанять вас в охрану. Мы ставим театральное представление. Мы должны херачиться на сцене. Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены. Это ты не поддадься, нам бы где подраться? Может, побьемся об заклад? Если я одолею Гала, вы пойдете работать у меня, за даром. Видишь ли, Гал не в восторге от тебя. Сердечные дела, Опустим детали. Чтобы его убедить, надо что-то раз Будешь драться с нами двумя одновременно. Поединок столетия. Ведьмак против двухглавого дракона из Метины. А если проиграет? Так, конечно, проиграет. Тогда заплатишь вдвойне, но мы будем на тебя работать. Хорошо. Я могу помериться силой с вами двумя сразу. Сначала деньги проиграешь, они останутся у меня. Двойная ставка. Как ты и говорил, если выиграю, она возвращается ко мне. Гал! Заканчивай! У нас тут кое-что особое! Прекрасных звезделей, это ведь не часто бывает, ага. не мел, Но же видно, что ему понравилось. Пора передохнуть. Можем пойти поохранять, что там тебе надо. Даром, Агал. Бери назад свои деньги. И не боись. Мы придем вовремя и сделаем все в лучшем виде. Открывай! Мутант! Отъявись! Мутант! Прощай! Покажи мне свои товары. Прощай. Шевелись, партнер. Стойте, партнер. Подозрительно ты выглядишь, преблудок. Тоже хочешь подзаработать? Не крутись тут. Раз, скил, голод, или... О, простите, это, знаешь, да будет с тобой вечный огонь. Лучший развал во всем Новиграде. Попрошу не толкаться, всем хватит. Я не толкаюсь. И очень хорошо! Культура поведения превыше всего. Ну, no посмотрим. Пошла. Ну что же случилось с этим целителем? Я шел себе, говорят, вот, по своим делам. Случай Бог. Пожалуйста, исцеляет меня. О, Разбойник, отец. Вы можете. Дома три страшного дети. А? Ты, ты смешнялся, что тут ее видел. Красивая мелодия, только ужасно грустная. Значит, она передает мое настроение. Чего ты здесь ищешь? Я ищу Кайер. Это вы? Нечем нам платить. Оставь нас в покое. Это какая-то ошибка. Простите. Я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег. Не нужно мне от вас никаких денег. Наоборот, я сам готов заплатить. Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу «Мадам Рен. Ох, боюсь, это невозможно. С тех пор, как мы стали петь балладу о жрице Хэмельфарте, у которого на уме только шлюхи и жратва, к нам прицепилась банда Толстого. Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви. Теперь полно таких. Они угрожали Нисси. Говорили, что отрежут ее острые уши. Не дают нам выступать. Прогоняют зева, ломают инструменты. А последнее время постоянно караулит у нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отважу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко. С ними не сговоришься. Я и не собирался с ними разговаривать. Мало того, что еретик... А, вот и вы! Эй, толстый! Глянь-ка! Сдаётся мне у него кошачьи глаза! Ну, точно! Видать, мать его, коты на крыше драли! Ты чего потерял в городе вечного огня, паршивец? Оставьте музыкантов в покое! Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта! Бабником его обозвали я скорее в священный огонь носу. Пусть только спустится, поэты недотраханные. Я им эти флейты в жопу засуну, богохульником. А уж тогда, что не пернут, сразу новая мелодия. <режит> Проваливайте отсюда, живо! Что? Вот сука! Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо. Большое-большое спасибо. Да что ты? Не за что. Ну как же. Я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирэн, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так... Быстро собираемся и на улицу. До встречи! Пусть с мачка. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Да пусть уж приходят, раз так надо. Хоть черный, хоть родовик. Может быть, с бандитами управиться. Что принесет нам завтра? Скажите. Дети, папы, мамы! Ну, пожалуйста, да опять еще драгу... один сад. Отдохни. Коплеру место на костре! Не в театре! Бедный ревиц, с честью богат! Что мы еще уйти можно. А пиратов со Нет. ха Нет. Какой себе я. Ла Ла-ла-ли. Ха-ха-ха-ха. <связь> И разобдала зрителей. А вот и ты. Мне удалось нанять охранников. Отлично. Одним вопросом меньше. Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому удать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала. Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в трупе недавно? В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Какой из меня актер? Не знаю, может, вы не заметили, но с экспрессией у меня слабовато. И это очень к месту. Ты же будешь играть ведьмака, а не княжну. Ты должен появиться на сцене, чтобы Дуду тебя увидел. Ведь ради этого мы пьесу и ставим. Верно. Как-то я сперва не подумал, что до этого дойдет. Ничего с тобой не случится. Просто выйдешь на сцену с большим мечом, состроишь грозную мину и произнесешь несколько реплик голосом, как из бочки. Справишься? Думаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Пусть играет Присцилла. Не обижайтесь, но большинство людей Обращает на внешность больше внимания, чем на способности Понимаю Я дам ей знать Уверена, она справится Кого вы видите в роли князя Доплера? Безопаснее было бы взять Абеляр Ризе. Он в нашей трупе давно Работает безупречно Но толпу не заведет а другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Возьмем этого Абеляра. Лучший солидный ремесленник, чем непредсказуемый талант. Ты прав. Вся затея и без Максима достаточно рискованная. так роли мы распределили похоже на то ну что готов выйти на подмостки я просмотрел текст по дороге просто из интереса так что можно начинать хоть сейчас Тогда не будем терять времени идем на сцену золото что ты тут делаешь? Я слыхал от присылы, что вы собрались ставить пьесу. И ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя же такое пропустить. Скажи, тебя оденут в рейтузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи. Дамы и господа! Достойные обыватели священного города Новиграда. Приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Доплера В ролях ведьмак Геральт в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит ветеран новиградской сцены Абелар Ризе. В роли княжны вы увидите очаровательную девушку-министреля, обладательницу соловьиного голоса Присциллу. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко, глотну я слегка. Ведьмак, о поддержке молю, в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же главу ты у чудища злого, а награду я дам на подушках пуховых. Убиваю чудовища ради забавы, и за похоть стяжал себе громкую славу. Крючок заглотил. План удался отлично. Коль же них на балу поменяет обличье. Тут ведьмак и пронзит чудо-юдо, как спицей, да и гости другие с ним станут биться. А, только жаль мне, дитя. Будет плакать девица, но не брать же мне монстров зитья, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод, достойный волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения, а про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он слит гостей, и сейчас меня слышит. Любимая, долго скрывали мы наши пламенные чувства. Месяцами таили мы страсти томления. Так довольно секретов. Вот тебе предложение. Сейчас признаюсь в любви. И поду на колени! Я согласна, любимый! Согласна! Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им, Или счастье к древним омрачиться проклятием. Измена, не вина, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали Люди, он не князь, это Доплер принял его облик Так спасайся, кто может, затыкай уши воском Это монстр, о котором тебе я сказала, бей его и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет, я люблю его страстно. Прочь, клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Помните, делает монстром не облик. А воспитание, бедность, пьянство и долги. Прав ведьмак, то подлого слуги наветы Меня сбили с пути его злые советы Человек ли мой зять или Доплер, неважно, любит дочь моя искренне, сердцем отважным Мораль истории любой из вас постиг Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. А тюремный подвал — домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! А и вы слышали, что княжна приказала... Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменников, кандалы! Не бойся, все потом жили долго и счастливо. Скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли из тюрьмы и слугу к ним. На пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь, тут шутки шутят. В комедии даже и гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука. Ты меня распознал. Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. <береги> Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно... Ройвину, ублюдку и храмовой страже. Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но... Наверное, я бы ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался, каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цириллу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Не нужно. Я узнаю Цири, когда увижу, я уверен. Я, я только подумал, что ты, э, быть может, хотел... Э, Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдунями, но у нас есть и хорошие новости. С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менги и отдать приказ перевести Лютика в Оксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду во враге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так дуду, двигай на храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да, до встречи во враге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности как Лешарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей Розмарин, где мы все и встретимся. И нажрёмся, как дикие барсуки. Ну что, идет, тогда за работу. Ты неплохо справился для первого раза. Всего пара мелких ошибок. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная... Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Каэр Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи.